Вы никогда не будете зарабатывать. НИКОГДА! Тот парень, который был на видео, он прав, а ты нет. И это не потому, что у него есть правильная психологическая торговая стратегия или еще что-нибудь, а потому что ты играешь заведомо проигрышными торговыми условиями для себя. Не веришь? Давай сейчас объясню. Суть в том, что ты делаешь ставки на то, что цена определенного актива в краткосрочный период вырастет или упадет. Если ты угадал, ставка возвращается с прибылью. Если же нет, ставка либо остается, либо сгорает. Например, можно сделать ставку на то, что за одну минуту курс доллара относительно евро вырастет. Если курс вырастет хотя бы на один пункт, вы получаете прибыль. Если упал, ставка сгорает и вы получаете убыток. Если остается на месте, деньги возвращаются на счет. Неопытному человеку может показаться, что бинарные опционы – это то же самое, что торговля ценными бумагами. Во многом из-за того, что используются те же термины. Представьте, что вы с другом подбрасываете монетку. Выпадает орел, вы забираете деньги друга. Выпадает решка, друг забирает ваши деньги. Шанс на победу – 50%. Но есть нюанс. Вы ставите 10 рублей, а ваш друг только 8. Допустим, вы сыграли 1000 раз. Если монетка дает случайный результат, то примерно в половину раздач вы выигрываете, а в половину проигрываете. В результате окажетесь в минусе. Потому что один выигрыш всегда меньше одного проигрыша. Грубо говоря, у вас будет 500 выигрышей по 8 рублей и 500 проигрышей по 10 рублей. В результате минус 1000. Для компенсации одного проигрыша нужно два выигрыша. Если вы будете выигрывать только в половину своих сделок, уйдете в минус. Это игра с отрицательным математическим ожиданием, а значит, в долгосрочной перспективе вы будете терять деньги. Общепринятая доходность у брокеров бинарных опционов составляет 80%, то есть вы ставите 100$, долларов, выигрываете, получаете 80% сверху. Но брокер в любой момент может снизить доходность по любому из активов до 10% и объяснить это скачками ликвидности если бы я с такой точностью мог предугадать рынок я бы был миллиардером уже вот что это значит в любой момент брокер может сослаться на такой скачок и вместо 80 долларов на которые вы рассчитывали предложить вам только 10 вроде бы и выиграли а получили не столько сколько планировали и повлиять на это никак невозможно предположим трейдеру удалось приспособиться отрицательному математическому ожиданию и постоянным скачкам доходности. Он даже начал зарабатывать и решил вытащить свою прибыль из системы. В этом случае в процесс может вмешаться брокер, ведь у него есть на это право приостановить торги, отменить все сделки, заблокировать учетную запись или другим способом повлиять вашему заработку. Эти условия прописаны в договоре. Что делать? Брокеров бинарных опционов не получается контролировать. Все они зарегистрированы не в России и находятся не в российской юрисдикции. И если какой-то брокер окажется мошенником и исчезнет с вашими деньгами, обращаться нужно будет именно в ту страну, где он зарегистрирован. Некоторые инвесторы пытаются обмануть систему и используют схемы, которые позволяют им зарабатывать, несмотря на все причины, о которых мы сейчас говорили. Таких схем много, но чаще остальных используются три метода. Это метод Мартингейла, ценовой замок и готовые торговые сигналы. В теории, каждая схема выглядит беспроигрышной, в результате приводит к потере денег. Метод Мартингейла – это увеличение ставки после каждого проигрыша. Если трейдер проигрывает, он должен в следующем выигрыше отбить потерянные деньги и получить ту прибыль, на которую он рассчитывал. Например, трейдер ставит 100 долларов, при доходности в 80%, то есть в случае победы получает 80 долларов сверху. А вот на этих 80 долларах и сфокусируемся. Трейдеру нужно выиграть. Что происходит дальше? Первая ставка проиграла, второй ставкой трейдеру нужно не только выиграть 80 долларов, но и отбить расходы на первую ставку, то есть нужно поставить столько, чтобы выигрыш составил 180 долларов. При доходности 80% надо ставить 225 долларов. Если вторая ставка тоже проиграла, третьей ставкой трейдеру нужно выиграть 80 долларов и отбить потраченные на первые две ставки 100 и 225 долларов. В итоге надо выиграть 405 долларов, то есть поставить 506 долларов. И так до тех пор, пока ставка не выиграет. Как только ставка выигрывает, Трейдер отбивает свои расходы и зарабатывает 80 долларов сверху и может начинать плясать заново. Зарабатывать на ставках по Мартингейлу получается только в том случае, если у трейдера безлимитный депозит. Например, если трейдер проигрывает 5 раз подряд, ему понадобится общий депозит 11 тысяч долларов, чтобы на шестой ставке отбить свои расходы и заработать 80 долларов сверху. Но не факт, что шестая ставка сыграет в его пользу. Ценовой замок – это открытие двух противоположных сделок по одному активу с одинаковой ставкой и одинаковой доходностью. Работает это так – трейдер выбирает актив и открывает две сделки по 100 долларов. Одну на повышение, другую на понижение. Цена меняется, трейдер оказывается в такой ситуации, что одна сделка приносит ему 80 долларов прибыли, а другая – 100 долларов убытка. Трейдер оставляет ту сделку, которая с большей вероятностью выигрывает, и зарабатывает на ней 80 долларов. Вторую сделку трейдер закрывает досрочно. Из поставленных 100 долларов брокер вернет ему от 10 до 80 долларов. Идеально отработанный ценовой замок дает такой результат. Выигранная сделка приносит 180 долларов. Проигрышная сделка должна быть заранее закрыта и принесет 80 долларов. Итого на счете 260 при 200 долларов вложений 60 долларов чистой прибыли но у этой тактики есть свои проблемы брокер не всегда дает выгодно закрывать досрочно сделку еще динамика может резко поменяться и выиграет та сделка которую трейдер закроет досрочно готовые сигналы это платные сервисы которые дают бинарные прогнозы работает это так Трейдер оформляет подписку на сервис или вступает в закрытую группу, которая обещает предоставлять прибыльные прогнозы. Сервис отправляет сигналы. Какой-то актив сейчас будет расти или падать. Пользователь открывает сделку и зарабатывает. Переходим в плохой день. Вернее, не в плохой день, а в неудачный день, потому что у нас нет плохих дней. Неудачный день – это плюс-минус. И для людей это уже плохо. Смотрите. Вот. Вот, я вам сейчас покажу сигнал. Вот, коридор. Я дал сигнал на понижение. Но, видите, сигнал зашел в минус. Такое бывает. У людей минус. Смотрите, какая активность. 160 лайков. Сколько комментариев? 175. Еще один сигнал. Тоже неуверенный. У людей минус. 112 лайков. 183 комментария. То есть, чем лучше день, чем больше я стараюсь дать хороших сигналов, тем больше людей торгуют, тем больше у меня денег. Хейтеры тупые вы безмозглые! но ну неужели это так трудно понять? Сервисы готовых сигналов не предоставляют инсайдерскую информацию и не дают юридических гарантий того, что составленные прогнозы принесут вам прибыль. У подписчиков нет возможности проверить квалификацию трейдеров и оценить качество стратегии, на основе которой генерируется такой прогноз. Поскольку нет возможности проверить источных сигналов, нет гарантии, все эти сигналы будут работать в условиях отрицательного мат-ожидания. Если нет гарантии, то трейдеру придется полагаться на удачу. Удача при отрицательном мат-ожидании это 50% точных сделок, слитый депозит и зря оплаченная подписка. Основные пункты пользовательского соглашения сервиса готовых сигналов это то, что сервис ничего не обещает и ничего не гарантирует. Трейдер покупает сигналы и надеется на прибыль, если прибыли не будет. Виноват трейдер, который неправильно оценил риски и инвестировал, то есть ты. Ну а с вами был Алексей, всем удачи, инвестируйте с умом.